И я вас всех приветствую, дамы и господа. Меня зовут Леонид, и мы вновь продолжаем играть в Diony 2 Human. Конечно же, на высокой сложности. Что ж, мы в прошлый раз э, выполняли задание связанной стиле башни, и теперь мы помогаем Луан найти кроссовки. Так что полетели! Юху! Нет, параплан, конечно, мощная штука. Но теперь, теперь у нас еще в добавок есть крюк кошка. В механику, в которой я пока что не въехал Так Прыгаем Ой-ой-ой, лагает-лагает-лагает О, черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт Ух. Все, приземлились Отлично Я-то думал, мы сейчас разобьемся Из-за того, что такие фрезы возникали Так-так-так, вопрос только А где-где? Ниже, наверное, да? Ну ладно, спустимся. Так, вроде как мы здесь уже были. Да, мы здесь э, были, когда только попали в город. Ну, именно в новую часть. Так а вот ты ты, Луан. Видишь что место? Квартира 216. Найди большую красную коробку с золотой отделкой. Я там хранила обувь. Ты не пойдешь со мной? Из-за тебя я лишилась, кроссовок. С тебя новые. Зайди внутрь, забери обувь и уходи И ничего больше не трогай Ясно? Блин, лучше бы ты со мной пошла Эй, За компанию Луан, как-то все подозрительно Что происходит? Просто забери их, ладно? Ты залез на ебаную телебашню, заберешься и в квартиру Зависит от того, что там Ладно, погнали а, Ладно, трусиха так. Тут получается в шахту лифта надо, да? Конечно. Так, открывай, Идон. Открывай. Я, конечно, попытаюсь забрать только кроссовки, но, наверное, я еще ингибиторы заберу. Потому что без них как-то, ну, ты вот играть невозможно, я считаю. Опа, опа, опа. Так. Я внутри. Открываем. Ничего не трогай. Только принеси эту обувь. Что же тебя так напугало? Мне кажется, это чья-то прям квартира. Ну, в том смысле, что... <laughs> Мы у кого-то сейчас воруем. Опа, можно исследовать. Класс. Интересно, работает? Оу. Наш сборник... Не ожидал такого от Луан. Кассета с подборкой Луан. Так, где, где, где, где она? Кассета, ага. Погодите, а куда это делось? А вот. Музыка смягчает манеры. Сейчас узнаем, что слушает Луан. Слушайте, если тут авторские права, я не буду это слушать. Так что я лучше. Поберегусь. Компошен, Ох, какой ковер. Хм, уютненько. <laughs> ну да, ну да. Мужские ботинки. Слушайте, мне кажется, мы а, в хату бывшего Луан дошли. <laughs> ну, а как иначе? Так, ингибиторы. Погодите, а как туда? А, можно проползти Опа, что у нас? Ох ты! Луан? Кто бы мог подумать? Нашел уже? Прости, нигде не вижу красной коробки. Плохо ищешь, умник. Там еще одна комната, за фанерой. Опа, опа, опа. Ах кто это у нас? Луан, ты выглядишь счастливой. Так Все, открываем Ну как, откроем? перемещаем дощечку Не, я вот вангу Это просто хата быша И, и все а, Кто был тот парень? Во, во, хороший вопрос Ты жила тут не одна Он живет здесь? Никто там не живет Найди чертову обувь И не задавай тупые вопросы Ты явно что-то скрываешь может, стесняешься, не знаю. Чего променяло его налогово в рыбьем глазе? Потому что логово мой дом. Я все нужное с собой взяла. Кроме обуви. Такс. Все, ингибиторы. Я вас забираю. О-хо-хо-хо. Не, ну это шик. то вкачиваем здоровье. Кстати, надо легенду вкачать Как всегда, вкачиваем охотника Так, Айден, Айден, Айден Спокойнее, спокойнее Все, великолепно Скрепка Кстати, давайте возьмем Они проводили здесь вместе Уйму времени Так Что тут еще может быть О, вино Урожай 2025 года. Это ж целое состояние. Хорошая выдержка вина. А вот, судя по всему, кстати, красная коробочка. Ну что ж, кроссовки там, да? Ого, Луан. какие. нашел твою обувь. Круто. Теперь варя оттуда. О, жаль уходить. Милая гнездышка с вином, видом на город и музыкой. Такую Луан я даже представить не мог. Знаю, что... Не могу винить парнишку за то, что это Луан ему нравилось. Да пошёл ты! Эй, я не... Луан, стой! Что? Опа. Хакон? Ах ты ублюдок. Любовь не кукла жалкая в руках. У времени стирающего розы. Черт, Луан! О господи, что, что происходит? Это, это, это все бывший Луан или что? Она, она получается, убивает своих бывших? Ну, хочет убить? Или, или в чем прикол? Я что-то запутался. Что происходит? Лаан, объяснись. Объяснись сейчас же. Так, все, забрались. Лоан, ты где? Кстати, я ошибся, по-моему. Я все-таки тут не был. Ты здесь? Это Слушай, просто похожая крыша. Я не хотел тебя обидеть. Давай, на мою крышу. Отправляйся туда и жди меня. Можешь mm -hmm. отдать мне обувь, а затем валить нахер. Так и знал, что ты пойдешь на эту крышу. Все, я, я понял. Просто крыша похожая. Потому что мне почему то реально казалось, что мы тут уже были. Но нет. Между прочим, если бы мы правду тут были, то у нас бы тогда еще этот эм, ключ в подсказывал, что, типа, рядом ингибитор. Так, взлетаем. Как-то странно я поднимаюсь сейчас. Ладно. Берард был выдающимся человеком. Он навсегда останется в нашей памяти. Вы будете вспоминать о нем каждый раз, когда вам будет нужен дружеский совет. Ребят, как вы его тут зарыли? Слово. Типа, и вы бетон проломили или что? Утро. Вот так. Юху. Все, вот теперь эту крышу я точно узнаю. Да. Так, подождите, Луан. Окей. Давайте ждать. Кстати, тут тоже уютненько, на самом-то деле. Конечно, только меньше мебели и все остальное, но тоже неплохо. Вот твои кроссовки. И это тоже возьми. -хо -хо. Понятно, понятно. Ладно, это у тебя обида или что? Почему ты хочешь Я убить? не знал, что вы с Хакуном были близки. А почему ты думаешь, он вверху моего списка? Да, теперь понятно. Если кто-то любит стихи, еще не значит, что он не заслуживает смерти. Вы расстались потому что он бросил Фрэнка Или он бросил Фрэнка потому что вы расстались Эйден, не нужно это сейчас анализировать Что не нужно, чтобы давай, не отвечай Это была ошибка, ясно? Я была слишком наивной Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты там рылся Мог бы послушать меня Извини Забудь об этом в меня в покое сори, но мы типа дружим, так что нет посидим с тобой рядом так, чуткость или практически подход чуткость а, что выбрать, что выбрать Дайте правим чуткость что происходит? ты никогда не сдаешься, да? No. Сама знаешь Ну, а ты должен знать, что я ненавижу сопли Рассказать о своих чувствах Это не сопли Ладно, хочешь, оставайся Но не мешай мне Я занята Тем, что бухаешь? Нет, зануда Тем, что смотрю на звезды А красивая им нам О, я вижу большую медведицу а ты талант. Вот только это небольшая медведица. Ох, ну попробовать стоило. Много созвездий знаешь? Ага. Фрэнк много мне рассказывал о ночном небе. Мы строили рыбий глаз, и я забиралась по лесам на самую крышу. Фрэнк поднимался сказать мне, что слишком холодно или поздно. Но все заканчивалось очередной историей на многие часы. А я любила слушать. Звезды такие ясные и так близко, словно их можно схватить за яйца. Так говорил Фрэнк. Мила, да? А что насчет тебя? Что насчет меня? У пилигримов разбиваются сердца? А Это хороший вопрос, но я думаю, им плевать. Скорее они разбивают их другим Не, ну по факту Там была одна побочка Где, типа, к сожалению Разбилось сердце одной девушки Но что поделать Что мы выберем? А чёрт Короче, давайте-ка выберем Вот этот вариант Почему бы и нет а, Ну я Мы Забудь Ого, стеснительный. Похоже, твое созвездие Сигнус. Сиг... что? Вон, смотри. Лебедь. Когда смотрю на звезды, всегда нахожу лебедя. Ты все выдумала, чтобы меня впечатлить. Может быть. А может и нет. А ты впечатлен? Еще как. А... Давайте спросим Про стихотворение Чем бы и нет А стих? Просто слова Айден. Но в них смысл Любовь не кукла Жалкая а в руках ух. У времени стирающего розы На пламенных устах И на щеках И не страшны ей Времени угрозы Просто слова Да Просто слова. Стихотворение это круто, я все сказал Так, теперь э, Спрошу про Хакона Значит, ты познакомилась с Хаконом Когда строили Рыби глаз? Они с Фрэнком Часто общались друг с другом Они дружили Это очень простая история Молодая девчонка Которой хотелось внимания А он был рад поразвлечься Главное, что я усвоила урок На всю жизнь <с> Тебе все еще больно, точка Это буллинг? но ну го, применим буллинг Почему бы нет? Но тебе все еще не все равно Иначе зачем ты послала меня в квартиру? Да, Эйден, не все равно Мне важно, кто я сейчас Вот почему я не хотела туда возвращаться чтобы слабая девчонка, что жила там, не вернулась. Раньше я ее ненавидела. А теперь я совсем другая. Давай немного поспим. Тут надо добавить переспим, ну ладно. Нам надо поспать. Эйден, если я увижу Хакона, я убью его. Вот так. Не пытайся остановить меня. Хорошо, но месть не принесет облегчения. Это не для меня. Это для Фрэнка. Я отомщу за всех, кто погиб той ночью. Много звезд погасло навсегда. Как он красиво говорит, но он бросает своих друзей в беде, и они умирают. Он показал свое истинное лицо. Чертов трус. Uh, не буду говорить что-то против, я просто скажу, что uh, убийство не изменит прошлое. Время назад не вернешь. Это правда. Но я могу остановить его часы. И сделаю это. Да. Спокойной ночи, Эйден. Бай-бай. Господи Фрэнк, ты меня Новая напугал. Жизнь. Ваш друг Фрэнк ведет передачу, да именно передачу из рыбьего глаза. С этого дня я буду сообщать вам хорошие новости со всего Велидора и тем самым помогать вернуть этому городу былое единство. Луан. А Луан, Луан. же куда-то убежала. Начнем эту новую главу с вдохновляющей музыки. Эйден, слышишь? Иди в закусочную. Не обижайся, Фрэнк, но у меня сейчас нет времени. это обещал помочь найти сестру, но я передал телебашню тебе, и теперь мне пиздец. Успокойся. Приходи в рыбе Глаз, поговорим. Есть одна идея. Я хочу помочь, Эйден. Хочешь помочь? А, ладно, скоро буду. Надеюсь, у тебя... Хорошая идея. Так, задание Ночные бегуны. Но выполнять я буду его в следующий раз. Все, друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх и не забудьте подписаться. А с вами был Леонид. Всем удачи. Всем пока.